приветствую всех на своем канале меня зовут андрей лоскович компания гарант ремонт и сегодня у нас опять же необычное действие будет происходить будем мы резать дорогую сантехнику у нас есть колпал умывальник очень большой вот, заказчик захотел его укоротить вот. сейчас мы приступаем к разметке и э, будем обрезать часть по всей длине э, нашего умывальника. а ты че без шапки? опять чистый приехал, буду ведь грязный короче ребят надо нам отпилить часть умывальника как обычно вот. отмеряем нужный размер это два с половиной сантиметра и пилим не до конца. Приняли решение пилить на станке, вот и дорабатывать это все дело вручную болгаркой. Сейчас делаем разметку и приступаем к резу. Да. Вот э, стол наш идет, он вон. А, до сюда. Вот. От того ли часть мывали? А что сегодня за техник? станок специально для резки камня керамогранита ну короче плитки сдвигающуюся столешницы на кстати есть обзор на него на канале как только мы его купили фирмы Штиль стой нормально стой нормально не хоть что там произошло что у менялось для начала все вот, на белые короче пробовали резать на станке нихрена не получилось у нас поле очень сильно вот будем пробовать вручную с помощью болгарки вы сняли станочек уже подложили деревяшечки для плотности вот перенесли и сделали новую разметку. Проклеили скотчем, потому что поверхность глянцевая, карандаш не рисует. Проклеили скотчем, сделали разметку. Сейчас будем пробовать резать. ребят что-то у нас э, плохо очень режет очень то ли перекальный материал то ли что вот начинаешь резать нормально э, а дальше снизу получается скалы вот и уже нижнюю кромку сделать красиво у нас вряд ли получится то есть отрезать можно вот но саму кромку э, сделать наверное не получится либо же очень сильно долго придется шлифовать сейчас попробуем что-то еще поднимать. Поднимать очки. Ну вот, вперед получился у нас шлес, небольшой со сколами. Но ну, мы, для сделали запас. Видно сколу, да? Нет? Да. Вот, сделали запас. Сейчас попробуем этот кусок отполировать. Ставим черепаху. Сейчас попробуем кусочек зашлифовать, чтобы не делать дурную работы нам. потому что-то вот, именно эта модель очень колется. Короче, шлифуется у нас нормально, в принципе. Вот. Единственное, что говорю, отреза, получается, очень большие сколы. И их нужно вот такую кромочку. Ну, она кромка идет, в принципе, по периметру, неоднородная. Mm -hmm. Соответственно, мы сейчас, наверное, все-таки попробуем как-то отрезать. как неаккуратно не получается. Лучше она откалывает. Смотрите, какая получается проблема, как бы тихонько мы не резали, то есть нежно, скажем так, да, но все равно вот видите, снизу начинает подкалывать, вот как здесь вот мы начинали резать, вот, и от этого никуда не уйти, то есть красивый рез у нас сделать не получится, либо же это нужно будет три дня шлифовкой заниматься и кучу расходного материала похоронить, что очень неактуально будет данный вопросе. Вот, ну, даже же новый умывальник, приходим к тому, что скорее всего новый умывальник, потому что оно не получается. Стекло, вот видим, оно сразу просто начинает большими полетать так ребят что хотел вообще сказать что э, данный вопрос мы решаем специально для заказчика то есть это не наша вина что умывальник был подбит это мы просто пытаемся помочь человеку и он дал свое согласие для того чтобы мы этот умывальник распилили вот Сделать не получилось, хотя до этого у нас уже были похожие умывальники, мы их пилили, все нормально, даже если же материал. Но на этой модели почему-то не получается. Вот. Может быть из-за того, что нет водяного охлаждения, как мы не знаю. Но болгаркой пилим, видим, отлетают у нас куски. Так что, опять же, смотрите данный ролик, смотрите какой-то у нас материал, не прокатывает данный вопрос. Так что не нужно брать такое на вооружение. Вот. А вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, будем еще дальше чего-нибудь крушить. Yeah. <laughs>